Приветствую друзья, меня зовут Дмитрий Демушкин, я приглашаю всех в КНБ заниматься спортивным ножевым фехтованием, ножевым боем, как угодно это называете, ну суть от этого не поменяется. Дмитрий Николаевич, а злые языки утверждают, что с твоей посадкой КНБ как явление вообще стухло, затихло, умерло и вообще больше ничего нет. Во-первых, тебя с выпиской, это мы еще обсудим отдельно. Во-вторых, расскажи, как КНБ тут без тебя и как КНБ дальше будет с тобой. Ну, как КНБ без меня мне рассказать тяжело, ну, как бы я мало что знаю о а КНБ без меня, но ну, оно жило, занималось, люди тренировались, выступали где-то, ездили, дрались, сами проводили турниры, это здорово, вот, конечно, где-то обороты поспали, где-то там изменился формат, где-то там еще что-то, ну, ничего, сейчас все возобною, все будет хорошо и думаю, что будет лучше, чем было. Что сейчас по тренировочному процессу? Во-первых, площадка. Мы сейчас занимаемся в районе Чертановской, правильно? Да. Эта площадка общедоступная, здесь можно заниматься всем и вся. Вы, соответственно, заняли себе определенный день недели, но раньше была Алма-Атинская. Чего переехали? Ну, переехали, на самом деле, курьезная ситуация, но она курьезная, это на первый взгляд. Власти Москвы постоянно думают о москвичах, чтобы они занимались спортом. И поэтому, ну, до этого у нас была необлагороженная как бы, зона Москвы в районе Братеева-Москва-реки, где были множество различных полян, на которых можно было приходить и заниматься спортом. После этого правительство Москвы решило вложить туда много сотен миллионов рублей и построить огромные комплексы, там 50 объектов для занятий спортом для людей. И так оказалось, что в итоге. Ну я не знаю, люди там занимаются какие-то, но вот нам место там не нашлось, то есть как всегда, то есть вложили кучу денег, мы туда приходим, там площадки для бейсбола, там какие-то большие, которые пустуют, рампы для скейтеров, которые никому не нужны, куча всего, ну может кому-то когда-то и будут нужны, но пока там, вот тем летом, говорят, люди никого не было. Получилось так, что как всегда, то есть власти вложили кучу денег, чтобы москвичи занимались спортом, а. Тысячи человек, которые занимались в год на живым боем, туда ходили, им сейчас места там и нету как раз. Домка даже застроили от братьев, то есть все, объектами, и видите, вот сейчас ходили, там никого нет вообще сейчас пустую. Спорт у нас как бы для людей, как бы нет для людей в итоге. А по расписанию было и остается сейчас одна тренировка на неделю по воскресеньям. Как думаешь, нарастить количество? или оставить как есть не конечно зальчики как бы люди пойдут заниматься то есть была же сеть была в зебре где тренировали люди был еще один залчик был братья его зал где тренировали но в связи с тем что э, с моим отсутствием вынужденным там немного формат изменился и люди там Тренировочки приостановили. Но сейчас, конечно, мы это все вернем на сборную команду заново, тренировать на собирать. Ну, старые люди, собственно, остались все, которые там занимались, у нас выступали. Так что сейчас будем это самое, возвращаться в тонус. КНБ это дух, это образ такой у нас, тут ну, товарищество, семьи было. Тут люди поезжали сюда, с семьями, не знаю, с домашними животными там и так далее. Вот. Это, помимо всего было еще общение, знакомство дух спорта, то есть, и живой бой – это все вокруг чего это наславилось и объединялось, но это далеко не все, то есть, потому что мы видим другие школы, где у них кроме духа соперничества и финансовой выгоды люди ничего не ищут, ну это плохо, то есть, я считаю, что чувство братства – это, оно много ценнее, чем те возможности, которые вы там можете, какие-то материальные заработки и так далее. С момента твоей выписки прошло ну достаточно немного времени. Мало ли вдруг успел уже отсмотреть те филиалы, которые остались действующими по Нет, городам? Не, не, не, успел. не успел. Пока ничего не глядел, там связывались много людей, что-то писали, но, конечно, там видео какие-то, какие-то материалы пока не успел. Я просто точно знаю Петрозаводск живее всех живых. И С Киева сегодня писали, там, что благодаря, что занимались, там все как бы тоже видео и так далее. я не знаю, там, где они еще там есть. Пока нет, этим не занимался, не глядел. Вообще, по выходу, да, прошло не так много времени. Много дел. Их и сейчас еще много, я не разгорелся. Со временем мы все выстроим, все осмотрим, все сделаем, все будет хорошо. Я думаю, что мы вырастим и будет еще лучше, чем было. вижу у тебя в руках. Не принимает, пускай автор за оскорбление, я эти ножи прозвал наравне с вафлями и мороженками. Это у меня в моей личной э, градации сопля, э, школа «Поток». Дмитрий Задерновский, автор. На самом деле, прекрасные инструменты. Помимо этих ножей, э, что сейчас на поляне практикуется, к чему лю людям, которые хотят прийти, готовятся, какие инструменты их тут ждут? Вот я пришел только что на поляну, и сразу мне кто-то вот дал этот нож просто не видел никогда его вот первый раз держу в руках и собственно же там посмотреть у нас наверно там огромное количество там все ножи которые кто-то выдумал они в каком плане у нас тут присутствуют на там видов ну, 10-15 всяких ножей можно конечно надеться там рыцарскую броню взять там какие-то там резиновые ножи там мягкие и там тешить себя мысли что у тебя там нигде тебе какой-то синячок не поставили а... Ну, тоже это не очень правильно. Ножа надо бояться. Чтобы ножа бояться, надо им иногда получать, чтобы было боль. Мельком коснулись. Один из насущных вопросов для людей, которые только-только окунаются в нашу ножевую тему. Защитная экипировка. Все на неопытности боятся, все опасаются. Это достаточно обоснованно. Фехтовальные маски, очки, что-нибудь есть на поляне? Да, конечно, есть маски, есть, да там все есть, на самом деле, при желании, там, помимо того, что люди индивидуально носят защиту, то есть, каждый свою, то есть, кто как хочет, вот, еще есть у нас, конечно, шлемы, маски, которые мы тоже там, люди могут брать, использовать, но, опять же говорю, у нас там, ну, большое количество людей занималось очень часто, и обеспечить всех не удавалось, зачастую это не нужно, потому что, ну, представьте себе, 100 человек занимается, это было на протяжении, там, лет, и ни одной серьезной травмы не происходило, если не считать там каких-то рассечений небольших, то, слава Богу, ни рук, ни ног никто у нас на КНБ не ломал, а мы уже ну, 10 лет практически, да, там школа существует, уже скоро, ну, не практически, а 10 лет уже школа там уже существует. И ничего такого страшного не было, никому там ни глаза не вышибали, никаких жутких травм не было, ничего там. Это, ну, показало, что ничего тут страшного нету такого. Конечно. Если вы хотите там перестраховаться и средства личной защиты там иметь, ну, конечно, купите их, либо поехайте, возьмите. Потому что здесь их не особо кто-то использует, потому что они в сумке лежат, зачастую их и никто не достает оттуда, потому что люди, ну, вменяемые, и э, здесь нет таких, кто приходит сюда с целью нанести травму или покалечить кого-то. Случайно там вот эти ножи, конечно, там побывают, задевают, попадают куда-то, но ничего, опять же, страшного не было. За, если за 10 лет тут ничего не случилось, то думать, что вы пойдете и вам тут выше будут сразу все глаза и там переломают руки и ноги, ну не думаю, что это так, не будет такого здесь. Спорт он не, не настолько там вот мы единоборствами там еще ударную технику вели, там ну более как бы было больше как бы возможности получить конечно травмы, синяки какие-то, но так что ничего страшного, приходите, вас здесь не убьют и не съедят. И ни к чему призывать не буду, кстати, кроме занятия спортом и здоровой жизни вести. Вот. Ну, это извините, то есть экстремизм, конечно, жуткий, но а что делать? Я призываю вас к активно заниматься спортом, приходить к нам. Занятия у нас, как всегда, бесплатные, занятия, как всегда, для всех. Мы никого не дискредитируем по половому, возрастному там, и так далее принципу. Ну и заключаем, что люди должны быть совершеннолетние, вменяемые, не надо там со справками ПМД МД там, приходить, ну, там всякими сумасшедшими и так далее. Но мы, конечно, поглядим, но в принципе мы всех ждем нормальных людей. Уровень любой от начального до, там, пусть вы будете там чемпион земного шара, нам без разницы. Приходите, фиктуйте здесь. А, для всех все открыто. Адрес я на сегодняшний день, пока тренировки ведутся, у нас Северная Чертанова 810А. Это у нас школа находится здесь. Пока вот мы эту площадочку занимаем, но в скором времени, думаю, опять переедем на Поляну. Будем бежать в аскурсе. Подписывайтесь на группу, ну там что еще говорить, ставьте лайки и постите, не знаю, что там еще делают.